Ну ч, всем привет! Вечера добрый, у кого уже Новый год, у кого еще нет? Как там? Je Je С Новым котом всех! Хочу пожелать, чтобы в новом году у вас все было хорошо. Ребята, пусть в новом году будет только позитивная энергия. Любите своих близких и родных. Пусть у всех все будет хорошо. Развивайтесь и дарите друг другу радость и тепло. Пусть любое время года вдохновляет вас на новые подвиги. В новом году мы сделаем как можно больше хороших песен, клипов и всего самого классного, чтобы порадовать вас. Надеюсь, в этом году все пройдет так, как мы себе запланировали. Мы пишем песни, тексты, музыку, и радуемся жизни. Дарите в этот праздник тепло и уют в свой дом и своим близким. Этот год будет за нами и за нашими пацанами. Со всеми чокаю шампанский. Хотя я его не пью. Да, могут по этому. Марк ответочка, ответочка. приехал Где ваша ответочка? из Португалии и притает вам очень большие португальские поздравления. Самые Больше, чем португальские мандарины. Будьте проще, будьте ближе к людям. Не выебывайтесь в Новом году. Наша команда поработала очень сильно. А в следующем году поработает еще сильнее. Цветите и пахните. Новые хиты скоро всех разъебут, разъебут. Мы будем танцевать и плясать. Весь год, весь год. Весь год. А вообще Новый год он будет как привет Бунтарю. У нас все будет так, как надо. Мы будем заниматься своими делами. Конечно, трезвый. В смысле, почему? У тебя есть какие-то сомнения? Хорошо, ребята. Всех с Новым годом. Всех обнимаю, целую, все, кто здесь. Всем ребятам, кто поддерживал нас в этом году, хочу сказать отдельное спасибо. Мы делаем свою музыку. Для всех, абсолютно для каждого, потому спасибо всем, кто нас поддерживает, и наши цифры говорят сами за себя. Мы не флексим не виебываемся, потому что вы сами все знаете. М музыка, она победит. Спасибо всем, кто с нами на волне. А мы поехали дальше, в новый год, в новый 2019 год. Не будьте свинами. не будьте свинями, люди. Пусть этот год заберется на себя. Целую, обнимаю всех.